Где можно хранить криптовалюту Ripple? Поговорим об этом в сегодняшнем видео. Всем привет и прежде чем мы перейдем к сегодняшней теме нашего видео, я хочу выразить вам свою благодарность всем тем, кто откликнулся на мою последнюю просьбу помочь в плане а, софта. Я получил от вас несколько писем с разными интересными предложениями, с новыми программками, которые я до этого не знал. Я возьму все ваши советы и предложения на заметку, но пока на сегодняшний день я остановился на привычном для меня рабочем инструменте. Это Camtasia Studio 8 серии. То есть на сегодняшний день вопрос с софтом закрыт и я надеюсь что в ближайшее время мы к нему не вернемся и сможем нормально работать в штатном режиме Итак, сегодняшняя у нас тема где и как хранить криптовалюту ripple давайте начнем с самого начала в прошлом году 2015 мы проводили со зрителями инвестиционный крипто марафон где мы обсуждали перспективные криптовалюты, в которые можно инвестировать с выгодой, то есть на будущее. И среди них, вот здесь вы можете видеть на канале в роликах, есть 5 криптовалют: это Bitcoin, Ripple, эфир Startcoin и StoreCoin. И среди них, как раз-таки, есть наш сегодняшний пациент это криптовалюта Ripple, одноименной сети Ripple. И в рамках данного видео, естественно был задет вопрос о том, где хранить Ripple. И а, я говорю, что это можно делать на официальном сайте а, от компании Ripple. Ripple Trade он назывался и называется до сих пор. Но по последним новостям, и те из вас, кто, возможно, уже в курсе, то есть держал на этом сайте а, часть монет, а, возможно, вы уже получали, как и я, письмо на почту, около двух месяцев назад, что компания Ripple, и мы с вами говорили об этом в ролике, если еще вдруг не смотрели, перейдите по ссылке на экране и посмотрите позже, что компания Ripple, она э, акцентрирует свое внимание исключительно на предоставлении услуг финансовым учреждениям и банкам. То есть, Ripple не ориентирована на частных пользователей, как это делает, допустим, биткоин. И это приводит нас к тому, что нам, Совсем не нужно разбираться в Ripple и уметь им пользоваться. Нам достаточно хотя бы одного биткоина, который восполняет этот пробел. И ввиду того, что компания благодарит нас за поддержку и за участие в проекте, она предлагает нам вывести средства сайта Ripple Trade, который являлся таким аккаунтом, рабочим кабинетом и кошельком одновременно, на новый кошелек, то есть мигрировать наш аккаунт. Если мы увидим на главной странице сайта, мы можем нажать на вот эту вот кнопочку Migrate Wallet, то есть перенести весь баланс на сторонний кошелек. В данном случае нам предлагается сделать это с кошельком GateHub. Что это за кошелек, мы с вами поговорим буквально через несколько минут. Возможно, вы уже его протестировали сами, без меня. Но суть заключается в том, что после данного письма компания полностью акцентрирует свою деятельность на учреждениях, а не на частных пользователей. И, естественно, естественно, мне интересно было все это проделать, как говорится в сообщении, то есть перенести весь свой баланс. Хотя, признаюсь, что здесь у меня было совсем мало монет. Большинство монет я держал на криптовалютной бирже Polonix, о которой мы, кстати, недавно говорили на канале Деньги. И после этого, естественно, я нажал на эту кнопку и аккаунт перенесся в кошелек GateHub. давайте я зайду сейчас в свой аккаунт и так у меня уже было время здесь немножко покопаться разобраться что и как работает справа можете видеть то что на счете в кошельке gate Hub находится сейчас у меня 100 тысяч риплов обычно я инвестирую в криптовалюты от 1000 до миллиона монет соответственно в зависимости от моих возможностей и, э, в принципе, я вам хочу сказать, что достаточно базовых настроек в данном кошельке, то есть вы можете поставить аватар, как это сделал я, ну, чтобы было красиво, и э, настроить двухфакторную аутентификацию, чтобы ваш аккаунт был более защищенным. Что касается использования кошелька GitHub, то еще раз э, повторюсь, что поскольку Ripple ориентирован на компании, на банке, вам совершенно не нужно понимать, как работает Ripple, как отправлять монеты, как их покупать и так далее. Вам достаточно, как инвестору, просто а, вложиться в данную криптовалюту и держать на случай а, будущего роста. Поэтому все, что вы можете сделать, это зайти в кошельки Wallets, создать здесь кошелек Ripple, у меня он уже создан, я это сделал заранее, и перевести на него а, ваш баланс, если у вас будет к тому желание и собственно говоря уверенность что это безопасно что касается безопасности я думаю что поскольку сама компания ripple рекомендует пользователям использовать кошелек GitHub, то скорее всего данный кошелек достаточно безопасен поскольку компания не будет рекомендовать ненадежный ресурс надеюсь вы в этом со мной согласны что касается других вкладок и я не буду говорить о них в этом видео вы можете разобраться самостоятельно, поскольку здесь идет уже э, возможность более глубокого уровня. Это торговля, это обмен, также какие-то другие тонкие настройки. То если вы что-то интересное найдете, то оставляйте в комментариях под данным видео. Я же пока не вижу необходимости во всем этом разбираться, поскольку я риплы не использую. Я просто храню в них часть своих средств. Что касается кошелька GitHub, я оставлю ссылку в описании к данному видео для тех, кто еще не открыл его и не держит здесь часть криптомонет Ripple. Итак, давайте закрою кошелек GitHub. Давайте я закрою сайт Ripple Trade, поскольку мы больше не работаем с данным сайтом. Мы здесь криптовалюту Ripple не держим. То есть полностью забываем о нем. И у нас остается еще криптовалютная биржа Polonix. Давайте несколько слов скажу о ней. Сейчас я войду в свой аккаунт. Итак, вы можете держать любую криптовалюту, которая представлена на данной бирже, собственно говоря, на балансах. Здесь вам не нужно использовать сторонние кошельки, поскольку биржа Polonix имеет хорошие отзывы, у нее не возникало проблем, она безопасна. Пока на сегодняшний день что нельзя сказать о других криптовалютных биржах, таких как, допустим, крипти, которая находится сейчас на грани банкротства. Но об этом поговорим буквально через несколько минут. А как вы можете видеть, я также на бирже Полоник сдержу часть монет. Это чуть-чуть биткоинов, немножко эфиров, фактомов, сиакоинов. Сторж коинов и вот здесь у меня были риплы. Но если вы посмотрите ниже, то 100 тысяч риплов я как раз таки перевел на кошелек гейтхаб. Чтобы не держать все яйца в одной корзине, диверсифицировать и если с полоникс бирже что-то случится, хотя бы часть моих инвестиций будет в или наоборот. То есть я надеюсь вы поняли смысл, почему не стоит держать все 10-15 криптовалют, которые вы вкладываете на одной бирже. То есть в одном месте. Но это остается на ваше усмотрение, это всего лишь моя рекомендация, мое видение процесса и ситуации. Если у вас есть свой взгляд на вещи, то, пожалуйста, пользуйтесь, исходя из своих соображений. Что касается биржи Полоник, то она мне нравится, она неплохая, мне с ней удобно работать. Кстати, касательно некоторых криптовалют, допустим, фактов, коинов и что-то еще у меня для вас припасено, мы скоро Будем на канале Деньги проводить второй инвестиционный криптомарафон. Поэтому подписывайтесь, оставайтесь на связи, чтобы не пропустить важную и, возможно, ключевую полезную информацию. Итак, о бирже Polonics мы поговорили. О возможностях держать здесь Ripple мы также сказали. И давайте перейдем теперь на сайт CoinHills. Это мой любимый портал, с которым я постоянно сотрудничаю и работаю. И мы можем видеть то, что Ripple торгуется на нескольких площадках. Точнее, на тех, которые указаны вот здесь. вот. Допустим, о крипте мы уже сказали, что данная площадка она ненадежна. Она находится на грани закрытия. Но у нас остается биржа Bittrex и Polonix. Bittrex также хороша, о ней хорошие отзывы. Но она чуть поменьше, по-моему, Polonics. Но на ней также можно хранить криптовалюты, поскольку там 190 с лишним криптовалют. Можно использовать, торговать ими. Ну и в принципе всегда, когда вам нужно свериться с какой-то информацией о какой-то конкретной монетке, заходите на сайт CoinHills, обзорчик также есть на канале, ссылочка сейчас появится на экране, и смотрите, где вам как удобнее торговать и хранить криптовалюту. Здесь тоже предостаточно информации. И давайте коснемся уже напоследок криптовалютной биржи Крипси, которая в принципе была, можно сказать, долгое время лидером, самым, наверное, надежным, местом для хранения торговли криптовалютой, но ничто не вечно под луной. Я сам торговал на крипсе какое-то время, не держал здесь большую часть средств, поскольку проблемы начались еще полгода назад. И в обзоре на канале я также вставлял аннотации, что будьте осторожны. Надеюсь, что и зрителей никто не попал здесь в убытки, не понес ущерба, поскольку сейчас операции на бирже приостановлены и если вы перейдете по вот этой вот ссылочке, я открыл ее в новом окне, то прочитав информацию, что происходит, сделайте это с помощью переводчика, если не владеете английским, мы можем видеть то, что в конце у нас есть фраза "bankrupt", то есть один из вариантов исхода данных событий с биржи это банкротство. Я думаю, что криптовалютная биржа Крипсии все же не выплывет из данной ситуации, поскольку уже образца таким наростом таких отзывов негативных таких проблем я думаю что с ней в ближайшее время будет покончено но как это скажется на курсе а, биткоина и других криптовалют и в принципе мы можем поговорить об этом в другом видео если будет необходимость но а, с биржей крипсе вот такие вот у нас сейчас дела итак а, подведем итог того что мы обсуждали в данном видео теперь вы знаете а, как и где можно хранить криптовалюту Ripple. Вы знаете, как диверсифицировать. Ну и, конечно, если еще не смотрели данный ролик про инвестицию в данную криптовалюту, то обязательно посмотрите его, чтобы быть в курсе основных важных моментов, что такое Ripple и как она работает. Подписывайтесь на канал Деньги, ставьте лайки, если видео было вам полезным и интересным. Добавляйте его в себе в плейлисты, в закладки. Если есть какие-то вопросы или моменты, которые остались непонятными, оставляйте комментарии под видео. А я прощаюсь с вами и увидимся на следующей неделе. До встречи и пока!